В снова выпал снег, обещает похолодание до 15 градусов мороза Такой мелкий снежок идет И он сразу тает, но ожидаем еще худшее время Снег, вот здесь произошла небольшая авария Видимо, снег набирает интенсивность и Приятная ситуация возникла. Это район С6, видите, небольшой инцидент, который произошел. Да. Ну, бывает. А снег тем, тем временем убирает интенсивность. Снег, видите, убирает интенсивность. Какое-то время будет холодно, но потом наступит весна. Поэтому надеемся на результат положительный.